Есть риск, что я не успею добежать Не один ты такой Чего? Какой риск? Ну, я медленный, могу не, не, -не, -не. успеть просто прямо бегите Супер прямо, вот в гору Чем квэкинг Из поворотов вообще просто пойдет Ну я уже вижу, что не успеваю А поезд у тебя есть? А что, я бежал? Ну Нормально, все, окей. <грибочек, <призываю> грибочек, грибочек, грибочек. Бля, грибочек. Это ему надо кикать, черт Ой, у нас кик только у Вани, да? И куч. Нет, куча. И куча Рибашторм. Я тут так небользянно стою. дэнджер Побайте те, кто-нибудь... Следую ну, за да Братва, я не могу крутить громкость во время ключа. Мы что чуть пристали, не понимаете этого. Я сейчас тоже что-то спорю. Он здесь балстринг этот. Если, короче, лень две изобельные три не жать, то тогда куб и окуляр. А тогда две изобельные три не кристалл куп. Так, братва, на пол они-то а аккуратно Как Ну все, ну крутили. Расскажем скажем, у упрощай. прощай. Угу. Я не хочу сюда бросить. Паравой рука потеет, чё за хрень? Бывает. Легязз прорвать? Давай прорвем. Пусть там пока вылезают. Я okay, yeah. первый дам бурлищикам Меня или что? Да мне Почему жду? <coughs> Нереально Через 5 секунд в комбат лучше войти. А что там? Old soldier Ну no, и тут не брустим получается Да пожилой, пожилой, да Нужен кик Пойдет Есть грипп Собью, окей, okay, next собью. Братва, нам, а мы можем минуту его не убивать? Шельфкик. потом маня. 50 секунд еще блин, Это сильно профитно? Брат, ну вообще довольно-таки сильно. давай okay. okay. Не могу его подстанить сейчас. Пять <coughs> секунд выиграли. Следующий кикнул. Сколько там еще? 20. Топ ДПС даже в ключах уже, поняли чат? Ну вот так-то. Ну, Дожили. Он... Типа ты ходишь передамагать Армс Война <laughs> на этом боссе? Война <laughs> не, ничего не, не Это на команду. <му> Все можно убивать. Бля, ну почему она залуталась? Я не нажимал еще скульптура, если что. Чуть подвинь вперед еще. Блин, вроде уже было в кадре, чего пусто? Не в кадре точнее. обновиться, так я первым дам контроль. О. ну не во бедме. надо убить первую пачку мобов. Родни, там это Дота. здорово сандра горка а -а -а. что ж так плохо-то варабайры там из все-таки Да что? Ну, нет. Эти. Ну, Не ставай, я ресну. Это было хорошее-то. Угу, выебал лужу. Нужно было... Я, только не... один зашел короче. я там что-то наверное, с боярами да, маленько что-то там а да, луне, мы... За... звезда и куча печенька при с касты я даю стан вот это не нужно снова Сейчас даю круг. Сейчас кикаем. Чуть не откатилась. Фирда. Вылезешь по Не про то, что МШ нажимаешь. Лужный фэш, пода не выйдешь, даже если шепер... я МШП. звезда, ну кажется, все же самые метки. Там да, там игноришь, типа получение дамей. Аня, второй звезду, я второй печеньку. Там есть такие, да, приколюшки. Сейчас мы с Ани Дам круг сейчас, нормально, нормально. И сейчас, мужики. Это, ну, это работа дебафов просто. Их игнора. А next. Сник ни хрена себе, вот да, да, и вот. Жестко. Я, я думаю, мы всех тут будем вести. Ладно. Я чё мое дело простое. Да кашная дамага. Можно войска отдать. Боли. Меня на шупы насадили, но было не больно Главное, что неприятно Ну такое 1040 бахнуло Сейчас возьму, возьму Стартаните, иван только. Ну, как же здесь опасно! Погнали а, вниз. А ну такой. Все в меня кидает. Ну тварь. по ивенту Все файн вроде или Все файн so to... Ну что мне тут взять? Грибочек. Я еще полкидам. но я лучше от этого паразита отойду куда подальше а я нахуй смерть не в... дал Блин, как превышает Фу, пронесло так было запланировано я дам больше я вам не доверяю Хочешь подпулишь потом? Когда вот эти да. начнут взорваться. А, цели, гулю взорвали. Нормально. Ну давай ты подполишь. Уже можно. Аня собьет печеньку, а при грипнет звезду. Mm -hmm. А пекучи следующего не собьет. Oh. Зря наверно наверное, кубик с рукой сюда нажал Мне кажется, такое... Что если сейчас будет палач с двумя, то это будет невыгодно Двух с или с боссом? Они без ничего да? Вот и тут, кто бот Мужики, боты есть, шаги. Автоботы? Ну, не знаю, какие-нибудь бот какой-то там зберегь какой. Олег. А, или салют у них, или кто у них там? Олег это в Тинькои. Мотория? Да. Да, может у всех разные, но у меня Олег. И чё он говорит обычно? Я первый бизнесмен в России, чё он такой? Монах передамагал меня? Ужас. Но он тач нажал. Какой тач у него дамагает? тысяч. Вот так-то. Он что творит? Да? Ой. гэм <тит> триггер mm -hmm. ну хорошо не гем, шард правильный называть шарды сколки же так нужно же синюю соплюбить Я кнопки не жму, как бы, под босса Ой, -ой. Ну? А я, халя. Давай даже лужу сделаем, чтобы маленько поклеивать сюда жнеца, кинем он умрет, порча привернется, в принципе, будет приятно. Да, я всегда не зря прокнул. Всем хорошо. вот это не жадничайте с этими крестиками один бар активен только Я жадина под видео собьешь что угу. звука нет в А видно. Блин, у меня опять почему-то залуталось. Они что-то... Они, может, пофиксили это? Не знаю. Ты нажимал флешкрафт или нет? Не-не. Я нажимал. Да, но у меня тоже взялся баф. Они, В пофиксили. Не знаю, я не такой опытный ключник, чтобы на эту тему рассуждать. Свинство. Эх, жница не накинул. Ой. А что такое? А я его умирает так случайно ударил. Тогда -то я хуяво сделал. Зачем я вообще в таргет брал этого моба? Ой, дурачок. Это только я так -то умею. У нас так босс не соведится. тебе больше скажу, даже подняться на лестницу, спуститься вниз, он не соведится. А, да? Вот это приколы. А. а чё нет, нет сможешь спушить с капельник а или что? Ну короче, на чем-то в смысле не только я а опишу ну, да и ее, наверх давай запущу и purple а спушить пока не бегут печалька давайте а, там копьё бастиона да начал залипать хотел Кривет. Ну. Что ж сказать. Бывает и такое. Аккуратнее надо приступать. Я думаю, лейс как босса откатится. Я могу себе его тут позволить отдать. какой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Если на обычном Там все подряд, так и, <laughs> и прочее. <laughs> она Да нажмем нормально. Нормально, нормально. Нажмем все, что светится. Хорошо, хорошо. Вроде кажется лежит лужа Я должен получать у ну, нормально с этих оковок Нет, не получаю Потому что зеленая сопля бьет Да ёпты, я же не стоял Второй раз Сагадон тебя карает Надо получается кревет аккуратнее играть Следующий здесь Я как бы не знаю, я уступаю всегда Такие штуки Меня убивают Поступил мне зашел от босса. М -м -м. Все, понял. Теперь я понял. Теперь до меня дошло. Так узнаешь? Может он какой-то ничего этот. Рука пожать, пошли. Понял, а как понял. Руна на укна, тратить. Зачем? Что случилось? Что зачем? При вот эту <coughs> Путинку не надо разбивать. Почему? Она ничего не делает. А пока он стоит, кастит путинку, не появляются вот эти вот маленькие бочки. Пишу а -а -а. такие ключники, интересные. Да, вроде такого не расскажет. Вроде да. Ну, блин, интересно как. Слушай, я не знал. он сейчас. Что я обманщик получается, слушай? Я сбились. Да, ты меня обманываешь. Вот <звук> Он... все, все пытаются меня обмануть, но. Типа а то, что мы в бездвижности, это ну пофигу, да, получается. Ну, ты же стоишь в миличник, все равно его убьешь. Логично. А вдруг я попрыгать хочу, например. Вот не представляю свою жизнь без прыжков. Надо стать за компа и попрыгать. А, нет, не умею. Я развалюсь сразу. Шуточки шутят. Вот и войско готова. Хорошо. Все весь бой сейчас на мне будет. Он был, наверное, руку попозже. А чё там, ДХ-танк? Или что ДХ? ДХ? дамагер Мне кажется, на мне нету. 20 секунд бафа. Бафа класки. Да. да. нажмем Legborn ради сейва. Да хатан. Угу. Там да, наверное, тоже. КПшка-то скачет, как у Блада в целом. Ай, блядь. Я думал уже все, всех четверых выпалили. Да? Блин. Ну ладно. Копье варовская, в принципе. Пойдете. Что-то много больно кливающих классов в этой пате, блядь. нет. Через клифт, типа, даже соло таргет С вами не Сейчас мы делаем чик, чик, бэмс, бэмс, бэмс, бэмс, бэмс, бэмс, Ну все. Мобы кончились. Новостей просто пассив было 20% хп. Он, наверное, кнопки не нажимал, скорее всего, поэтому у него так все и происходило. Но ну, не должно его так сильно прикрывать. Получается, на этом боссе практически 10%, ну, 90% оптайм этого бафа есть. Не хочу я эпидемию взрывать. Он моему по своему таргету играть. И ребята кливают. Мне там и так оверролла хватит за данж. он, он справа. Висит. 11,6 оверролл за данж. Ой! Чё это так? А Мужик? я, наверное, не бэрю уже. Или чем мы делаем? Это было нержанным. не Да-да, можно бэриться. Угу. Мало поздно <связанным> нажал, получается. Да попоздно получается. Вот такому в плюсах не научат, такому в рейдах учат. Ой, адресный, да? Я что-то думал, замал дитя. А обычно в рефлект нажимаю сюда. Чёрт, жопу это О. <с nossa> Прикольно. Подожди, а что, что происходит? А. Что-то я это вообще в абстракции, я что-то на вара отвлекся. Я вообще завис. Не понял, что происходит у меня в голове. Вообще не понял даже, что произошло, что-то вар как-то умер опять. А как ты опять умер, что-то вообще не понял? Наня меня убили. А. Нарезнуло, чтобы меня убить, понимаешь? У меня аж мозг такого залагал, я вообще не понял, что произошло Так, ну что, руки, наверное, у вас там уже можно отдать. На грит. Ехали. Ну что, давайте сейчас за татим еще уже снекровордовский прикол. Получится, нет. Так, Пикуч и шельф кикают звезду. Пикуч первый и Шельф второй. Аня первая на печеньке. Ой-ой-ой, ладно, я отстану, дам. И annex а печеньки. Сильно не дамажь их, при Annex а печеньки. А что? Mm -hmm. Ой, сейчас объе печеньку. Аня печеньку. Даже спец. Я печеньку. Что-то это. Печеньку. <смех> а я печеньку. Сосредоточиться надо. А, Бля, так как бьют сильно. Давайте И череп добьем. Кто-нибудь. Зачем? Не надо добивать? А, не надо. Могу кикнуть. Давай. Баймус. Можно еще грипнуть. Ладно, все файл. Я не жму некролордовский. Кто-то покажет. Нет, ты ж. Ну ладно, пока не жми, да, скажу. буйну. Mm -hmm. да, Они еще ману попил? Блин, я мне балал. кажется, я понял, в чем прикол. Можете пользоваться. Жму? Давай, жми, давай. Мне кажется, я понял, в чем мел. Так, армия на вторую, а ты уже сдал. Ну уже. Блин. Ну я спала, почту, с пола еще нормально будет. Ну, ты хочешь, ты на вторую тогда мету сдаешь. А я. -а -а -а -а -а -а -а. Блять, ну мужики, а как мы вторую будем проходить? Дамыш будет у нас какой-то. Там армии, только армия только от меня не будет, так все будет. Купол на следующий дождик поставлю, да, уже? Я не знаю, не знаю, на паралитичность. Больше э -э -э -э. немножко. Ну вот, который будет после щипа. Угу. Так, убежать бы тут не обосраться. Надо было... Я не покастовать в ложе. <смех> ошибка. Давайте потонем сюда. А Даркнес. Отойдите из-за дырки. Блин, Darkness, -d -d. Аккуратно не от э, мобов намыть. Одного под а к двум. Вы их не добиваете, как босс будет выходить тогда, да, клевать хочешь через них нет ну баф получить минуса mm. зеленых нажал сложным платами побежал. мамы подтягиваются постепенно. нихуя не затягиваю еще на вас немножко не ори. Нет. Плюс 6, спасибо. Жестко смерть получается. 11 4 вышло. Да, обогнал. Вара, обогнал. Ну, неплохо получилось, вроде. С песню, то есть. Так, если да, задуматься.